сколько. 9 метров питьевая хорошая вода. А, да тут рядышком зеркало получается. Обесиночка, да, у нас? Приехали. Волгоград. Бурить три скважины. Все цветет. Ай, красота. А тут рядом зеркало должно быть. Там насос прям сверху стоит. В приемке. Да? Да. Да. да, я посмотрел. Там, там не обесинка не про... Пробурено а, Ого Близко Метров 6 Да 9 здесь будет 9 даже 9. Вот. Ну, Если 9 Пошла вода у нас, помню Не то 9, а 9,5 Где-то вот так 9 это, это Она как раз на зеркале да стоит Да под кольцем можно посмотреть Одна 5 3 Волгыш, да? Волгыш Красота а тут, Вы, наверное, тут на рыбе живете, да? Нет, она от нас прячется Прячется, да, от вас? Ага. А -а -а. Нифига себе Если чуть побольше, допустим, в 7 Вот тут вода, 7 метров Вот так А в 79-м, вот там, тут была вода Плавали все Не-не, в 79-м я родился А в 79-м я на службу пошел да? Так, план какой у нас В этих местах, как обычно Чем глубже, тем больше железа Здесь скважины из 20 с лишним метров 16 метров есть Если у нас ситуация такая, будем бурить эта скважина у нас что получается? 9 метров, по словам хозяина. вот. Но здесь сейчас замерили зеркало, тоже 9 метров. То есть совпадает зеркало и, скорее всего, фильтр стоит на этом же горизонте. Поэтому вода заканчивается. То есть когда Волга разливалась, когда уровень повыше был, то есть скважине хватало воды. А сейчас зеркало упало, и по-любому по там фильтр, скорее всего цепляет зеркало вот нижняя часть фильтра допустим воду набирает вот. а какая-то часть фильтра стоит в ну, короче без воды грубо говоря чтобы было понятно и поэтому происходит вот такая ситуация это что у нас баржа, баржа, баржа. баржа, баржа. баржа, баржа. баржа, баржа. пойдем бурить и, это и получается дом. станция с колодца берет и в дом, и да, подает? В дом. Ну, да, и дом, и с, то есть с колодцей в дом, правильно. А такой воды нет, да? Это центральной. Центральной нету. А, центральной нету, а. Ага. Центральной нету. С колодцей туда. Понятно. А это для чего ты делал? Для истории. Налог ввели, на яблоне, на все. И мы говорим, за ночь в такой сад был, мы его купили весь. Что, пес, песок сразу, люди, да? Труба самопадает. Красота, песка будет до красота. Грунт хороший, да? да, ну он с одной стороны хороший, с другой стороны, да, опасный. Осыпаться может. А -а -а. Зажать штанги. А, -а, -а. а так, да. Красотище. Шуршит хорошо. Подходим к отметке 9 метров. Как раз вот пошел водонос. Камешками, да? Камешками. Хороший песочек. Камешками. Вот камешек. Опять. Точно камешки, как ты сказал. Вот нет. Ну что же, если не бурили желонкой, там вытаскивали, Нет, все видно. Так, насколько я помню, там и не было. Прям, Дай сейчас метр отойди, их может и не быть. Чем брыхлее песок, тем и крупнее, тем воды больше. Но иногда и в прессованном мелком песке тоже очень много а, воды. Ну он такой, цвет такой же. Идет Абсолютно. Ой, Выбрасывает воду, не ахти. А, где труба, еще булькатит там, вот, в затрубном пространстве. То есть песок не обжал фильтр. Выбрасывает плохо. Сейчас посмотрим. Что здесь будет у нас. Или вообще все будет, или глубже надо будет бурить. Но глубже железо, тут без вариантов. Тут... Ну, грубо говоря, 6 метров мы насчитали. Он должен был его с одной заливки взять Мы два раза заливали То есть до сих пор воды он пока не дает ну, Давай попробуем еще залить давай, еще раз попробуем. Да, давай попробуем еще залить, чтобы сомнений Так, насос сняли Зеркало перезамерили Опять 6,50 пока стоит Сейчас мы на этой скважине замерим зеркало Насос снимем Пока не закачивает Либо не обжались, либо Пока под вопросиком небольшим так, в той скважине у нас замерили зеркало 8 метров. В той скважине, как и в колодце. Здесь, скорее всего, та вода, которую мы бурили. Сейчас трубу мы достаем эту отсюда. И в это же отверстие забуриваемся глубже. глубже. Трубу песочком обжала, поэтому сейчас ее достать сложно будет. Поэтому сейчас насосом своим мы воду закачиваем с бочки в скважину. И... Как вода сюда будет подниматься, мы ее дернем и она выйдет. Может быть. Может быть. Да, мы рас расстра... трактором тянули гидравликой, просто трубу разорвали и все. Так и не достали, хотя один песок был, глины не было. Фильтр Это по толщине. Фильтр по толщине шире, чем сама труба. Песочком заваливает выше, и все. Фильтр не проходит. Это у нас ее синявка называют. Синяя, голубая. Фильтр достали мы, воду подали, дернули, да, сверху завалило, а снизу водонос слабенький, ничего не обжала, Поэтому компрессор мы не выкидывала. Бурим дальше, глубже я имею ввиду. В это же отверстие. Вот, пошел, да, не справляется, да. Вот, да. 15 метров будет. Песочек пошел. Ну-ка. он даже, видишь какой. Он светленький. Да, даже даже посветлее, ага. И фракция прощупывается. На 13 была вода, но там мелкий-мелкий песок. Хрустит, но он прессоватый, да, такой. Штанга не падает. С усилием загоняется. Прессованный песок, а поглощение мощное. То есть воды много. Воды много. Да да Хорош, дальше не надо. Так, достали штанги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять штук. Как раз 15 метров обсадились на новый водоносный слой. Прокачиваем водичкой. Сейчас глянем, что получится. Так. Пару слов о пике. Вот при бурении глины при бурении глины хорошо, когда а, пика сделана первая с тонкого металла. Но в данном случае, вот мы уже загнули, об камни, видать, это вот сегмент от травокоски. В любом магазине сельхозтехники данные сегменты продаются. Вот, этот с травокоски. Они вот замечательно бурят глину. То есть чем тоньше металл, тем глина лучше бурится. Тут зазуплено вот есть. Чем металл толще, тем глина бурится сложнее. Особенно как твердая. Но кто бурил, тот в курсе. Вот поэтому с собой возим буры, которые сами делаем, отправляем ребятам с оборудованием. И вот Александр наваривает отдельно на штангу вот такой еще сегмент. Ну вот, насос качается 8 метров ну, да. Такой напор Сейчас я насос приподнял а здесь напор сразу упал То есть до 9 метров ну, да. догнал зеркало Санек не захотел поднимать Спина у него болит Я хотел на видео снять, но Короче, смысл в том, что если сейчас насос поднять На метр Здесь напор почти упадет Санька надо жалеть, да. А то он, а то он не будет. Это точно. Ну вот, 15 метров. А что мы с тобой не понюхали, больно? А щас, щас, щас, щас, щас ага. ну, сейчас, на поем. Вот даже, сейчас, сейчас прокачается. Даже скипятим. можно будет скипить. Вот ну, скипят... Так, здесь у нас зеркало 8 метров. От а GS80 стоит. Колодцы 8 метров зеркала. И здесь получилось 8 метров зеркала. Так что получается, когда мы первый раз пробурили, замеряли скважину 9 метров, где было, там а, зеркало было с половиной. Это была та вода, которую мы бурили. Уровень Волги упал. Вода подземная ушла, опустилась ниже. И получается а, та вода, которую мы бурили в жилу не ушла, то есть на родной уровень свой не встала, потому что воды нету. А вода уходит только в воду. Вот, если бы сейчас вот сюда вот снять насос и начать заливать воду в соседние скважины, то эту, эту трубу наполнить водой будет невозможно. Вся вода будет уходить в жилу. То есть рабочую скважину наполнить водой нельзя. А вот нерабочую можно наполнить. Это говорит о том, что скважина забита, фильтровая часть. То есть, когда приезжаем, если заливаем скважину воду, если она наполняется, то все понятно. Фильтровая часть забита. Александр, как обычно, общается с клиентами. Так, мораль сей басни такова сегодня. Сегодня приехали бурить две скважины, одну перебуривать. Александр здесь бурил парню скважину, вода с железом. Хотим встать повыше, попробовать Но сейчас мы встали на 15 метрах Сейчас ее Василий кипятит Сейчас глянем, что за вода Желтеет, не желтеет На привкус железа есть вот. Здесь есть старая скважина Вот она, сзади меня Которую мы насос сняли Которую здесь замеряли зеркало воды Она сделана 9 метров Уровень сейчас упал до 8 метров То есть сейчас непонятно То ли вода ушла, то ли сама скважина неисправна но судя по тому, что в колодце 9 метров, ой, 8 метров зеркала, и в этой скважине тоже 8 метров зеркала, все говорит о том, что вода ушла. Но были сомнения, потому что данная скважина, данная скважина выполнена, она обесинская, все. Но там фильтр стоит, фильтровая зона стоит, жен, женский чулок. Поэтому были сомнения, может быть, сама скважина уже... Фильтровая зона испортилась, скажем так Либо, не знаю, там, прогнила Порвалась при обсадке Там, ну, мало ли, все может быть То есть чулок это такое Изделие не очень надежное для фильтра Поэтому а, было сомнение Поэтому мы и попробовали встать на 9.20 То есть пробурили, встали на, на 9.20 Вот, воды там не оказалось Достали трубу, перебурили на 15 Вот, и дело в том, что, в принципе, в округе у всех вода ушла То есть вывод, вывод можно было сделать сразу что уровень упал в Волге, и грунтовая вода ушла ниже. Но все-таки решили перепроверить. Вот. В принципе, недолго, 9 метров пробурить. Лучше убедиться на 100%. Потому что на 9 метрах здесь вода замечательная. То есть без железа, без ничего. А дальше уже идет привкус, и же вода желтеет. Вот. Охота была сделать нормальную воду, но не получилось. Так же такое бывает. Вот. Немножко времени потратили, но зато убедились, все выяснили. И сделали скважину в которой есть вода так что как-то так сейчас поедем на вторую скважину а потом на третью и будем перебуривать выставать выше пробовать ну там как александр решит все ждем пока вода Так, ага, закипел Шкурок, шкура кабана Курокабана, а это собственный кабан был а, а, домашний? Нет, ну как, пацаны пацаны привезли С этого как спросить, Ну, Санька, спросить, ну-ка, что я. у нас а ну там Будем, о, она чистая Ну-ка, ну-ка, может, ну, она... может, она... может Немножечко сейчас... Может, она это? <сих> Её какой-нибудь прозрачное бы нам... Ну, хотя сейчас, ну-ка а Сейчас, пускай это мы Сейчас ещё там нальём ещё и кружка сама по себе немножко желтоватая А так, в принципе в принципе. Ну, пока свет. Ну, ну слегка, может быть, чуть-чуть, может быть, прям капелюшку Но она еще там еще глина, она еще не это самое. Прочу, она... так, вторая скважина у нас. 7,50 пробурили. Вот загнали мы 5 труб. А здесь ситуация такая, здесь в этом доме Александр с отцом еще бурили скважину, 8 метров 8 метров, и где-то полметра зацепили нижний слой, который с железом И вот сейчас Вячеслав позвонил в этом году, говорит, ребят, прям вообще Машинку стиральную забивает железом, духуалентным, котел забивает, на вьем стоит То есть, ну жалко, электроприборы вот. нашел нам клиента здесь, вот мы сейчас первую скважину делали Василию Мы приехали, пробурили Василию и вот заехали к э, Вячеславу Попробовать пробурить чуть повыше Дело в том, что Волга сейчас, уровень Волги упал Вот, у Василия до 8 метров зеркало, а здесь вот Вячеслав живет ниже Здесь зеркало повыше И вот мы сейчас пробурили 7,50 то есть та скважина была 8. Там прям видно, как слои разделяются. Прям песок пошел черный-черный. Вот. Стали выше него. Вода сейчас предварительно, визуально светлая, без запаха и без привкуса железа. Но вот с такими перебоями идет она. Насос 125-й 125 АДЖС, самый мощный. Поэтому воду слегка выхватывает. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот такой напор перебоями идет, то идет, то прекращается с воздухом, это все раскачается, насос станет сюда чуть меньшей мощности, вот и для стиральной машины, для котла этого будет хватать, а эта скважина, которая вот здесь пробурена, вот в дом заведена железная, он выходит труба с водой, она будет на полив впущена, а это чисто для дома будет. Но вот такая ситуация без вариантов, и это не самый худший вариант. Сейчас, если бы здесь зеркало было бы ниже то есть, на этот уровень, если нельзя было встать, то тогда только железная вода. Ничего не сделаешь. Тут зеркало позволяет встать вот на этот уровень. Пускай с такими перебоями, это она еще раскачается, и все будет нормально. Но вода чистая, без железа. То есть, машинка не будет забиваться, не унитаз и так далее. Вот. вот такая ситуация бывает. А вот у Василия, у кого первого бурили, там не встанешь на этот слой. Там зеркало, потом... там есть песок. Там есть песок водоносный, но зеркало не позволяет встать То есть у него первая скважина пробурена на 9 метров, зеркало 8 метров Как раз на уровень фильтра 1 метр, то есть есть прослойка, куда можно встать Но выхватывает воду, фильтр верхняя часть цепляет воздух Даже если замотать на полметра, ну, это ничего не даст А вот здесь вот получилось Вот качает с перебоями Глубже бурить, повторюсь, здесь нет смысла, тут в округе вот 17 метров, 22 вон там метра, то есть экспериментируют люди сами бурят, либо кого-то нанимают, углубляются, а тот, кто бурит за метраж, тем, конечно, чем глубже, тем лучше. Вот если бы мы приехали сюда человеку, у которого скважины не было бы... И, допустим, вот мы знаем ситуацию в данном месте, да, что вот на этом уровне вода без железа, без а, запаха и так далее. А глубже, вот буквально полметра, и она уже а, железом, запахом с неприятным. Вот, и пробурили и бы такую скважину. Человек 100% бы отказался от нее, потому что сказал бы, это напор маленький, мне такая скважина не нужна и так далее. Мы бы уехали, прошло время, он вызвал бы других Ему пробурили бы там 9, 12, 23. Вода была бы железная. Вот. Он бы начал звонить. Нормально, нормально, пока идет. Ага. Он начал бы звонить тем, кто пробурил. Его либо отшили бы, либо приехали, перебурили бы на меньший метраж, либо, на глубже, либо глубже сделали. В общем, он опять бы заплатил. И в оконцовке бы, в оконцовке, уже через все эти мытарства, он пришел бы к выводу, что да, первая бригада была права, что лучше для дома... Сделать вот такую скважину с таким напором, а другую скважину, допустим, на полив. Но здесь вот Вячеслав уже всем этим наелся, в курсе всех событий. Увидел своими глазами, что происходит со стиральной машинкой, с котлом, с туалетом. Вот. И поэтому вот такие люди уже они к этому подготовлены и наоборот рады. И стоят пальчики, держат крестиком, когда человек бурит в таком месте, чтобы на метраже выше, чем у него, в данном случае 8, чтобы на метраже 8 метров был водонос, куда можно было бы встать. Вот так вот, короче, ситуация. Внутренняя сторона данных мест таких и э, менталитета заказчика. Не такая же. Ну, ради прикола можно сейчас туз пятить но ну, вот это вот, сейчас с этого текет. Ну, более-менее прокачаешь ее, но это уже результат она не, воняет. не воняет она нет слегка где-то вдалеке может быть что-то есть У -у -у, ну, нет, когда нет когда туда плюхаешь, а так в принципе нормальная вода 15 апреля третья скважина пробурена, упаковываемся ситуация такая бурили в том же месте на берегу волги вот У людей До этого Санек же делал 9-метровую скважину Уровень упал Она закачивает, но не качает Клапан то есть холоднеет Но воду не поднимает Пришлось углубиться Здесь местный бурильщик Бурит всем по 9 метров ну Потому что он знает, что вода нормальная Он приехал, пробурил им Желонкой 9 метров Сейчас я покажу отверстие, где он бурил вот, вода ушла, не стал глубже бурить, поэтому пришлось нам углубиться до 14 метров. Сейчас будем подключаться. О, 9 метров желонкой воды нету. Вот Санек бурил 9 метров, вода была, сейчас нету. Пойдём, Волгу сниму. качка компрессором сейчас покажу волгу уровень такой же метров 6 перепад но до зеркала 8 метров в этих местах 8 с копейками поэтому приходится углубляться здесь эх ты какая баржа пошла видно как он меняется да там крупный а здесь вот желтый шел вот а вот видно что зеленый вот пошел перепад на зеленый вот он желтый вот он, а вот он уже зеленый черный да прям так сделали первый запуск А нет, где она идет? А, ну, вот она! А, ну еще это более не, не. Ну она еще раскачается, а вообще да, будет замечательно! Не, не. А если поставить вниз... Ты смотал за Вообще да, будет Поставь. хорошо! Подключили эту родную станцию, которая Но стоит в шахте. Пока вот сверху. Здесь пробурили. И петлю пустили на станцию. И вон, станция закачала.